но еще не загорела. Обычно загорается к этому моменту уже. Кто-нибудь, пустите меня. Оп, спасибо. Спасибо, спасибо. Оп, спасибо. А, Загорелась. Проехали ровно 30 метров. Бас загорелся. Ну, копаем дальше. Ну что, подняли опять на подъемнике. Боремся с ошибкой бас. Но ошибка пока... Сейчас покажу сначала с рабочей стороны. Видно, да, что здесь колечко. Сейчас резкость сфокусируется. Колечко живое. Да... Там датчик вот он, он, там торчит. А с этой стороны ситуация немного похуже. Колечка просто нет. Более того, оно просто обломанное. Там просто зубцов нет. Понятное дело, что он не пишет данные по датчику. Сняли гайку, открутили там привод от редуктора. И, судя по всему, он снимается у нас целиком. Да? Получается, Саша? Так, вы... у нас получилось. Я говорил, что ты фокусник. Кольцо, которого практически не осталось. Сейчас фокус. Новое кольцо уже одели на привод. Сейчас привод установим на место. Бросим ошибки, проверим, как это все работает. Привод держится большим количеством винтов, болтов со звезды, под звездочку торкс пока собирается задний привод я проверяю клемму аккумулятора плюсовую, которая идет через салон и которая окисляется, чтобы точно исключить ошибку по бас если эта ошибка была вызвана плохим соединением окисленной клемой, я ее сейчас откручу, закручу, подтяну и буду точно знать, что проблема не в этом. Поставили кольцо. Новое колечко стоит. Сейчас будем заводить, смотреть, сбрасывать ошибки. Что там по АБС? Ну что, подключились. Запускаем. Что у нас батарейка пишет? Запускаем подключение. Затирание ошибок ABS. Пусть сотряс. В общем, для того, чтобы скинуть ошибку, нас скинуть ошибку по двигателю. А потом скидывается ошибка по ABS. В общем, я уже все сбросил. Заодно сбросил ошибки по климату. Ну, точнее, я не знаю, были там ошибки на всякий случай. Все, статус сок он пишет по двигателю. И статус по АБС-пишток теперь заведем пусть поработает еще раз проверим ошибки, отключаться не будем в общем мы пока не собрали колесо мало ли придется разбирать называется я сбросил все ошибки машина уже пару минут работает ничего не вылезло ну кроме старой беды там дефект омывателя Но это ерунда я включаю передачу ну, допустим Самое интересное, какой нибудь там четвертую, допустим. Опускаю. Вот, колеса поехали, да? Она висит на подъемнике, разумеется, она никуда не едет. Колеса крутятся. Видно, да? Добавляю газ. Срабатывает система антибукс. Сразу слышно, как сзади прихватывает колесо. Когда попытаюсь это еще и снять Друзей не происходит Вот она крутится Добавил газу вот Опа, аж даже заглохло Он ее удушил, как сильно А ну, все, все пропало, все чики-пуки вот такая система стабилизации на старом Мерседесе. А попробую его отключить. Вот здесь есть кнопочка из Оп. Зажглась. Все, угу. все, разобрался. Все работает. Осталось победить дефект. омывателя и все на всякий случай после такого жесткого тест драйва в кавычках запустим сканирование сначала двигателя а потом разумеется системы бас несмотря на возраст в машине все работает статус ок Сканируем ABS систему. Когда сканируете на старом компьютере, постоянно проверяйте чудом с аккумулятором. Полтора часа осталось. В принципе, и по ABS тоже написала, что больше нет ошибок. Соответственно, кнопка БАС больше не горит. Для чего нужно было делать? Кольцо АБС и так много придал значения. Вот сейчас, например, погода такая снежная. вот видно да, как бы. куча снега. И когда выезжаешь куда-нибудь или въезжаешь в кашу, колеса начинают буксовать. И эту машину за счет того, что задний привод начинает сильно болтать. Сейчас, к сожалению, тут автобус. Но все, вот сейчас газ. Оп. Он его поймал. И вот сейчас она буксует. Вот эта лампочка мигающая означает, что колесо пытается удержать. Машина идет ровно, и водитель в меньшей степени замечает. Лампочка, она одергивает. Когда моргает лампочка, тормоза задние прихватывают букс... забукс... забуксовавшее колесо, и в результате получается у нас... Видно там лампочку? Третья. В этот момент он просто удержал С точки зрения водителя машина С точки зрения водителя машина едет все время прямо Но с точки зрения автомобиля и электроники Он ее удержал в этот момент Так что вот такой вот маленький плюсик Начал я ездить, покатавшись там километров сто заметил очень интересный момент В моей практике такого не было при повороте рулем особенно на месте в крайне ближе к крайним положением появился какой-то щелчок ну, разумеется у меня в голове паника наверно полетела рейка наверное там скоро руль закусит и так далее машинка старенькая все может быть я поехал к мастерам показать машину Пусть покачают, посмотрят как бы на подъемнике, под нагрузкой и прочее, по подвеске. Шарик не вываливается. Хочешь запечатлеть? Это живая, да? В рейке может там быть какое-то повреждение внутри? Может, но мне кажется, как будто стук откуда-то отсюда спереди идет. По самим блокам, да? Угу. сейчас я попробую протянуть. Попробую протянуть. Крутится есть, да, протяжка? Так вот, смотри. у Не придержать. Пробуй туда засвети. Так, где дырка? -а -а. подрамник, видно, сдвиг, да? Видно? Ну, там свежий. Набит. Свежий, да. Явно, что подрамник. Да не, он Видит. видит. Протянулась, да? Да, передний. Вот. Подрамничек. Я так понимаю, после этого процедуры надо бы развал сделать? Да. О, Вообще, смотри. В общем, не знаю причину. Потому что он поехал равнее обвесли. ли Под точным подрамником ты по умолчанию не надо ездить. Хорошо. А его снимали что ли? Почему он открутился? Я не отвечу на этот вопрос. Он очень может быть. По какой-то причине снимали, хотя. А, снимали. Очень может быть, знаешь, снимали. Здесь видно разрыв шов. Варили. А ты не видел? Нет. Где? Вот сюда, вот смотри, где был затяжки. Угу, да, так вижу. Можно вижу. Да, да, вижу, вижу, вижу. Вот. Может быть по причине того, что ремонтировали землю. Но не затянули до упора. Скорее всего, Сварки хватило ненадолго. С низкой висящий радиатор все же это определенное зло. По весне надо будет заново это все переделывать, приваривать, прикручивать.